Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что вами пользуются? Возможно, с вами часто говорят свысока и относятся как к меньшему. Иногда люди могут быть суровыми и осуждающими. И вам может казаться, что они не уважают вас. Не всегда приятно находиться рядом с теми, кто вас не ценит. Поэтому, если у вас есть возможность, лучше просто уйти и сказать «до свидания». Но если вы обнаружите, что с вами постоянно так тонко обращаются, возможно, вам стоит принять некоторые модели поведения, чтобы добиться уважения. Вы по-прежнему можете оставаться собой, просто уважайте себя настолько, чтобы не позволять другим переступать через себя. Звучит как план? Хорошо. Вот шесть способов заставить людей уважать вас. Первое, уважайте прежде всего себя. Мы все должны научиться любить себя, и при этом оказывать себе уважение, которого мы заслуживаем. Часто мы бываем слишком строги к себе и позволяем нашим неуверенностям и мрачным мыслям взять верх. Но отбросьте их. Немного практики самоуважения, и вы сможете стать выше себя и полюбить себя. Многие исследователи, такие как Герберт М. Левкарт, утверждают, что наличие чувства внутреннего локуса контроля над собственной жизнью является ключевым условием нашего психического здоровья. Локус контроля – это то, насколько человек чувствует себя хозяином своей жизни. Люди с внутренним локусом контроля считают, что на то, что с ними произошло, сильно влияет их собственные действия, способности или ошибки. Чтобы практиковать самоуважение, вы должны сначала позволить себе сказать «нет» без чувства вины. Определите приоритеты того, что важно в вашей жизни – защищать себя. И выбирайте только здоровые отношения. Главное – не позволять другим пользоваться вами. И убедитесь, что в жизни вы получаете то, за что платите. Так, если вы в киоске с мороженым заплатили за два шарика мороженого, а получили только один, вместо того, чтобы отмахнуться от этого – Просто попросите, чтобы вам дали дополнительный шоколадный шарик, и не чувствуйте себя виноватым. Это всего лишь мороженое, и вы голодны. Ваша главная задача сейчас — удовлетворить свой аппетит. И знаете что? Мороженое — это выход. Два шарика, пожалуйста. Кроме того, важно знать, что вы сами можете создать свое счастье, а не только другие. Это тоже одна из форм самоуважения. Так что давайте, наслаждайтесь этими двумя шариками. Вы слишком уважаете себя, чтобы не ценить их и себя. Второе. Установите четкие границы. Очень важно устанавливать границы для себя и для других. Допустим, ваш друг часто приходит к вам домой, чтобы посмотреть фильм. Вы любите своего друга и заботитесь о нем. Но они не самые учтивые гости. Они кладут свои ноги на ваш журнальный столик. Они приносят блох от своей собаки. Они съедают большую часть вашей еды и оставляют остатки читаупав на вашей мебели везде. Уважают ли они вас? Не похоже. Хорошим шагом будет установить некоторые границы для прихода гостей и обсудить их с вашим близким другом. Вы можете быть добры, обсуждая это с ними и учитывать их точку зрения. Но это ваш дом, и в конечном итоге это ваши правила. Поэтому скажите им, что они не могут продолжать рыться в вашем холодильнике. Блохи должны быть на поводке и держать свои набитые сыром руки при себе. Не на мебели. И слезьте со стола, блохи. Номер три. Поймите, что вы не обязаны быть милым все время. Кто не хочет быть милым, когда хочет? Но когда вы чувствуете, что должны это делать в ущерб собственному счастью, это не очень хорошая идея. К сожалению, многие люди думают, что могут воспользоваться теми, кто добр к ним. Это не значит, что вы должны перестать быть хорошим человеком. Просто знайте, когда вы должны поставить себя на первое место, а также не чувствуете себя постоянно виноватым. Вы можете подумать, что если вы не будете делать все одолжения, о которых вас просит ваш друг, то вы перестанете ему нравиться. Но что это за друг? Вы можете чувствовать себя виноватым, если не всегда принимаете приглашение друга потусоваться. Но вы только что понежились в пенной ванне. Вы просто хотите побыть сегодня в одиночестве. Возможно, вы не позволяете себе не улыбаться. Поэтому перед выходом за дверь вы натягиваете искусственную улыбку, даже если у вас плохой день, как бы ни было приятно улыбаться. Вынужденная улыбка не всегда помогает чувствовать себя лучше. Позвольте себе признать, что у вас плохой день. Вам не нужно ни для кого быть в определенном настроении. Если позволить ненужному чувству вины взять над собой контроль, то счастливые действия могут ассоциироваться у вас с чем-то вынужденным и некомфортным. Практикуйте уверение в том, что если вы позволите себе расслабиться без чувства вины, вы будете чувствовать себя счастливее, когда придет время пообщаться с другом. Номер четыре. Говорите громче. Многие из нас часто бывают застенчивыми. Поэтому говорить во время группового разговора может быть не в нашей тарелке. Но если вы застенчивы, это не значит, что вы должны позволять другим перебивать вас. Если другие часто перебивают вас или кажется, что они вас не слушают, вы можете использовать несколько приемов, чтобы вас услышали. Во-первых, попробуйте произнести имя собеседника в середине разговора. Подобно эффекту коктейльной вечеринки, мы часто возвращаем свое внимание к реальности, когда слышим свое имя. Например, когда мы находимся на коктейльной вечеринке и слышим вдалеке свое имя. Знаете, как ваш учитель музыки всегда произносил ваше имя в середине предложения, чтобы вернуть ваше внимание? Мы делаем то же самое. Еще один прием – часто использовать жесты руками и поддерживать одинаковый зрительный контакт со всеми. Использование жестов рук привлекает внимание и убедительно передает ваше сообщение. Зрительный контакт. Если кто-то заглядывает в глубины вашей души, вы обязательно заметите это. Просто убедитесь, что вы даете всем равное количество зрительного контакта. Возможно, сегодня никто не будет заглядывать в душу. Номер пять. Не извиняйтесь слишком часто. Часто ли вы извиняетесь за то, в чем даже не были виноваты? Это может стать привычкой говорить «извините», когда что-то идет не так. Возможно, вы хотите сказать это только для того, чтобы не быть обиженным. Но ваши слова должны иметь вес, особенно в извинениях. Если вы извиняетесь слишком часто, то ваше извинение может показаться пустым для других, которые слышат его слишком часто. И, к сожалению, чрезмерное извинение может быть знаком для других, что вы покорны. Рано или поздно они предположат, что вы возьмете вину на себя. Или что вы слишком милы, чтобы высказаться, если вас обошли. Некоторые распространенные вещи, за которые мы неоправданно извиняемся. Если вы не хотите делать одолжение, не извиняйтесь. Это и есть услуга. Если у вас есть противоположное мнение, согласитесь не соглашаться. Это ваше мнение. Оставайтесь при своем мнении. Помните, что не нужно быть недобрым. Когда нужно извиниться, извинитесь. Но следите за тем, как часто и без необходимости вы это говорите. И номер шесть – демонстрируйте уверенный язык тела. Уверенность – это ключ к успеху. Так часто говорят люди. И в большинстве случаев это действительно так. Если вы хотите добиться уважения, хороший способ – показать языком тела, что вами нельзя помыкать. Причем в буквальном смысле. Сильная стойка и хорошая осанка не заставят вас опрокинуться, если вы столкнетесь. Поэтому используйте хорошую осанку и стойте прямо, устанавливайте зрительный контакт, когда слушаете и говорите. Скрещивание рук часто воспринимается как защита, поэтому лучше всего расслабить их. Поднимите голову и смотрите вперед, вместо того чтобы смотреть в пол. Наблюдайте за происходящим на вечеринке, не бойтесь смотреть на людей. В конце концов, это же вечеринка. И помните эти жесты руками, продолжайте использовать их во время разговора. И вы будете также уверены в себе и уважаемы, как итальянский шеф-повар в пиццерии. Мама Мия, простите, слишком много мороженого и пиццы. Упс, не извиняюсь. Итак, часто ли вы чувствуете себя неуважаемым? Воспользуетесь ли вы этими советами? Часто ли вы просите прощения? Расскажите нам о случаях, когда вы чувствовали себя неуважаемым. Какие советы вы бы использовали, чтобы завоевать уважение других?